Привет, меня зовут Маша, и я активист антивоенного комитета в Швеции. В это воскресенье, в 16.00, у нас пройдет очередной вечер писем политическим заключенным. После начала войны количество политзаключенных растет с каждым днем. Писать им письма важно, чтобы они знали, что весь мир их поддерживает, и они не одни. Чтобы принять участие в нашем мероприятии, вам не нужно никакой подготовки. У нас есть все необходимые инструкции, карточки и материалы. Приходите, это отличная возможность познакомиться и пообщаться с единомышленниками, а также сделать доброе дело. Все подробности в описании. До встречи!